всем здравствуйте с вами Пугачева наталья подскажите пожалуйста насколько вам меня хорошо видно насколько вам меня хорошо слышно да насколько вам хорошо видно насколько слышно понимать пока ничего я еще ничего не рассказывала. сегодня мы с вами встретились на нашем фэн-шуй прогнозе на декабре наше расписание так немножечко чтобы чтобы вас в курс дела вести, что на что нас ждет в декабре у нас действительно очень много э, всевозможных волшебных встреч сегодня мы с вами поговорим что нас ждет в декабре наш такой ну, традиционный ежемесячные посиделки с вами а сегодня единственное у нас не будет нашего преподавателя по фэн-шуй татьяны смирновой что-то у нее с горлом и но в виде статьи мы вам выдадим все звезды не переживайте вот завтра мы с утра кто со мной не встречался еще не знает про талисманы будем в 11 часов встречаемся в этой же комнате открытый вебинар куда и как поставить талисман где я уже очень и очень много тайн раскрываю про следующий год да? и про сокровищницы будем говорить и про наказание будем говорить и про то с кем бы будет дружить что у нас хорошего будете смотреть свои карты сделаем свои карты и будете прогнозировать обязательно расскажу куда поставить талисман приглашу на мастер-класс кто захочет в вот. а дальше у нас в воскресенье друзья стартуют распродажи вот, распродажа. Э, и на этой распродаже, ну, не просто буду вам рассказывать про всякие наши интересные продукты, которые вы и так с удовольствием покупаете, а мы еще и скидку даем. Ну, я вам, конечно, расскажу что-нибудь важного и нужного, как я это обычно люблю делать. Я вам расскажу, э, как подготовиться к 2021 году, расскажу про елку, куда поставить, куда гирлянды, когда зажечь, какие даты хорошие расскажу даты мы тут прям много времени потратили чтобы для каждого вашего элемента личности рассчитать где какой сектор в какое время кому убрать для того чтобы дом стал энергетической защитой на следующий год это будет 6 декабря потом 9 это будет повтор распродажи а потом у нас будет все наши преподаватели надеюсь татьяна горова вылечит и у нас уже будут с вами 14 16 18 декабря будет прогноз на следующий год где мы дадим прогнозы по фэн-шу и по, по бацзы и по здоровью так что приходите ну что друзья это я так про декабрь чтобы вы не потеряли какой-нибудь мастер-класс открытый и приходили к нам почаще а дальше мы с вами сейчас собственно говоря, будем разговаривать про декабрь. Декабрь месяц крысы, он к нам приходит, семимильными шагами уже идет. В этом месяце мы будем с вами встречать Новый год в смысле в крысе, я имею в виду. Вот месяц будет земляной крысы, он будет идти с 6 декабря по 5 января. А кому понравился год металлической крысы? Давайте по пятибальной системе. Пять кому понравился, один кому не понравился, всем остальным, ну как, кому как. Спасибо, спасибо. Да. Кому как, кому на два, кому на три, кому на пятерке. Пятерка с вами. Ничего не слышно кому-то. Пятерки, четверки просто купаюсь удовольствием и слушать вас ой друзья спасибо большое прям что-то я как не ожидала вдруг на комплименты нарваться <с> отдохнул на дистанционке ну к вот. чему я это спрашиваю потому что у нас друзья с вами знаете продолжение марлизонского балета называется то есть сейчас у нас будет крыса потом будет бык который любит с крысы сливаться ну месяц крысы месяц быка а потом все сначала ну в смысле бык но ну, который достаточно хорошо любит поддерживает крысу, и который будет а -а, доделывать все дела, которые крыса не додела Поэтому, друзья, я это говорила на талисманах, я это уже везде говорю, на всякий случай, еще разочек, вам скажу: а -а, вдруг кто-то там не был и не слышал. Друзья, если вы хотите побольше радости в год быка, бык любит доделывать все, что начала крыса начните что-то чтобы вы хотели вот как как бы год не сложился чтобы не было в этом году вот что вы хотели какое-то новое дело новую работу новое увлечение нового человека найти в своей жизни ну вот я не знаю завести кого-нибудь или что-нибудь себе а, начните это делать в год крысы даже вот не важно не то что результат даже не него вы даже не нацеливаетесь на результат просто начните процесс то есть вы так сейчас мы с вами дату хорошую выберем и вы так не думаете хорошо я в эту дату сделаю то-то то-то открою сайт который потом будет там сайтом моей компании когда-нибудь да? там я не знаю зарегистрируюсь на сайте знакомств если нужно искать мужчину да? или там ну я не знаю но если там что-то про детей стоит, то подумайте, что можно успеть в детской теме сделать, чтобы следующий год все-таки бык дотолкал эту тему. Да? То есть сделайте что-то. Ну, я не знаю, к врачу сходить, например, какое-то там обследование сделать, да, то есть, типа там детской темы заняться. То есть сделайте что-то в этом году, не ждите, конечно, никакого результата. Просто бык поможет вам его дотащить потом. Все, что вы начнете в крысу. Не завязай, не, не надо сейчас, знаете, оставаться вот в этих настроениях, в которых мы все сейчас находимся. Конечно, вот этого страха, ужаса. Ну, ну блин, любой человек, у которого есть родственники старше там 60 лет или или с какими-нибудь заболеваниями, все боятся все боятся вообще. это Ну, это же вообще тотальный страх, ужас, конечно. Ну, так вот, а, вот чуть-чуть надо отойти от этого. Все-таки свет в конце тоннеля виден. У нас, вот вроде уже сегодня даже вроде начали прививать говорят в стране. Не знаю где, ну где-то начали. А, в Англии уже седьмого начнут прививать. О, уже что-то уже есть, да. Ну, не знаем еще, -ки -ки, какие результаты, но что-то есть. Уже начали. бог кстати, тоже очень хорошо, что в крысу начали все-таки с этим бороться значит быки значит, бык доделает вот. а, можно будет запись да конечно будет не разобрать ни слова не знаю хочу узнать про дубликат месяца Было? не знаю то есть это это то что приходит у вас есть такой дубликат друзья с дубликатом очень учи... давайте так сейчас делать сейчас не забуду если отвечу про дубликат меня зовут пугачева наталья для тех кто меня в первый раз мы находимся в виртуальных стенах собственно говоря нашей школы да и э -э я психолог я э преподаватель астрологии Бадзы, ну и такой идейный вдохновитель всех программ нашей школе значит скромно так сказала я ну а что так и есть ничего тут скромничать даже даже даже те науки, которые я сама не очень сильно сильна, но я подбираю преподавателей, которые бы хорошо в этом, в этом разбирались и, и нам бы эти науки привносили бы в нашу школу. Так что, друзья, значит, что нам нужно сделать? Нам с вами нужно перейти сейчас на сайт n в раздел калькулятор бодзы. Угу. Так сейчас на кнопку найду. В раздел калькулятора Бадзы Лена Пирогова сейчас даст вам а, ссылочку, и все должны сделать свою астрологическую карту для того, чтобы прогноз на следующий месяц вам как-то был понятен. Да? То есть для этого вам нужно будет внести свое имя, ну, любое, что хотите, то пишите, в смысле, это данные для вас, они нигде для нас не остаются вот команда ваша супер спасибо елена лена пирогова будь добра ссылку пожалуйста на калькулятор да а, мы с вами обязательно ну, вы пишете пол вы пишете дату своего рождения время если знаете пишите время если не знаете нажимаете на кнопочки выбираете слово нет нет если вы время не знаете то тогда вам и пол, ой, и, пол господи, и город не нужен Гор, э, значит если время знаете то город пишите русский по-русски не русский по-английски если время не знаете то и город не пишите дальше на кнопку расчет вы получаете карту и мы сегодня с вами будем говорить вам нужно смотреть в столпы судьбы там в карте много всего интересного кто хочет побольше поразбираться еще приходите завтра в 11 часов мы завтра будем разбираться что делать если у вас там есть лошадь а что делать, если у вас есть земляное наказание, а что делать, если у вас есть дракона если коза наша любимая, сказой это вообще непонятно, что делать, она же сокровищница, и вообще ее то ли убирать, то ли оставлять. Вот мы завтра про это все будем говорить, так что завтра в один я вас всех жду. А, значит, да, леночки низкий покон, точно у меня отвратительный звук на ноутбуке зато в телефоне все отлично Блин, не знаю вот в чем проблема завтра будет в 11 утра другой вебинар завтра мы сегодня с вами встретились будем говорить с вами про месяц грядущий про декабрь а завтра на вебинаре будем говорить аж про следующий год и про вашу астрологическую карту а потом еще будут вебинары ну это я вас познакомлю главное Сегодня, сегодня побыть и завтра еще в один с утра прийти, да. Это кто не был на талисманах, кто приходить. Друзья, сейчас для новеньких говорю, новенькие слушайте, потому что только для вас говорю, все остальные это уже все знают. Что вам нужно? Вам нужно посмотреть, какие у вас зверухи тут стоят, земные ветви они называются у нас, и они все подписаны. Лошадь, обезьяна, крыса. Мы про это сейчас будем говорить нужно смотреть, где они стоят. Есть столб года, есть столб месяца, есть столб дня и столб часа. Вот это вы должны как бы понять, да? И самое главное, ваш элемент личности по дню, то есть верхний э, верхний рогли в дне у вас там почитается у каждого там свой какой-то, ну не у каждого свой, там из 10 вариантов свой. А, огонь там ян или металл ян или вода инь, то есть сами там увидите, да? То есть дальше уже в прогнозе будет вам понятно. Хорошая идея на телефон пошла, да? Вот, через телефон отлично, да. А завтра, а завтра, Елена, вы опять вы же спрашиваете. Завтра будет про талисманы, тоже про карты. Сейчас у нас, друзья, общий прогноз для всех, один общий прогноз на месяц крысы. А завтра у нас будем сидеть и со своими картами. Разбираться, будем в них копаться и смотреть, что бык несет. Окей? Все. Главное женщинам цветы, дети, мороженое, не перепутать. Так, ну что, что, 6 декабря, тире 5 января. Итак, у нас земляная крыса, как показал, мой небольшой социальный соцопрос В принципе, год-то проходит неплохо. Кстати, у меня тоже более такого амбивалентного года, я даже, наверное, не знаю где был какие-то безумно хорошие события которые ну, даже всю жизнь ждала чтобы они произошли и они наконец произошли ну ну а все остальное вы сами знаете да. А, ну что в декабре придет дубликат к земляной ветви года месяц крысы а, собирается общество любителей плести интриги посплетничать на тему флирта а, на фоне нехватки естественно радостных эмоций обещает много дружеского общения и в крысу как я уже сказала мы с вами будем встречать новый год так что с крысами нам как-то подружиться -то надо да хочешь не хочешь крыса по году крыса по месяцу будет иногда приходить крыса по дню но сейчас я про это все расскажу конечно чем чем больше крыс, тем больше проблем. Если, если они приносят проблемы, то проблем больше. Ну, кому-то, если радость приносит, то и радости будет больше. Декабрь изобилует благоприятными датами. Можете, можете составить себе долгосрочные планы и приступить к их реализации. Соответственно, в выбранных дней, да, вот тот, про что как раз я вам говорила. но проследите чтобы важных дел не было намечено особенно на 17 и 29 декабря вообще друзья либо вот кто с телефона как раз слушает очень здорово сразу в календарь носить какие-то важные моменты да, в электронный я все подряд туда записываю иначе я ничего не запомню вот. значит а лучше ну, можете себе просто в какой-то другой календарь записывать можете себе в тетрадку записывать можете себе листочек потом этот листочек на холодильник повесить но какие-то да какие-то все таки у нас есть хорошие не какие-то не очень хорошие вот 17 29 декабря будут самые тяжелые дни в месяце когда энергия дня сталкивается из годовой и с месячной энергии в это время будет будет уместно подвести предварительный итог года закончить начатое и наметить себе путь который вы начнете в следующем месяце какие числа не очень хорошие, мягко выражаясь. Но смотрите, эти числа не очень хорошие для определенных дел. Например, 6, 17, и 29 декабря дни неподходящие для начала любых дел и выяснения отношений. То есть мы только что про это говорили, что там идет одно сплошное столкновение сопротивления. 16 и 28 декабря дни неподходящие для начала поездок, подачи документов в какие-то органы. М э, могут вернуться эти документы с ошибками или ну, потеряться. 17 и 29 декабря день не подходит для посещения врача и для свиданий. 29 декабря <свят> свидание с людьми не назначаете уж давайте <свят> в какой-то да либо 31 31 там тоже не то да пальто. ну ладно. 18 и 30 декабря день не подходит для подписания документов начала дел имеющий любой срок реализации. То есть, если вдруг вас попросят подписать какие-то документы важные, ну там, там новый договор, но ну, многие же фирмы, да, а, как это сказать, обновляют, да, контракты со своими, ну и кто по контракту работает, каждый раз обновляется. Ну вот желательно обратить на это, на эти числа внимание, да. То есть, смотрите, прям подряд двадцать восьмое двадцать девятое не подходит они для того чтобы какие-то очень хорошие а, важные дела делать вот хотя смотрите вот, например 29 да не подходит для посещения врача и свиданий ну вообще для любых дел он тоже не очень подходит Значит, смотрите но еще у нас есть а, тоже не без богатства тоже важный момент 19 и 21 декабря вот здесь можно делать все, что угодно другое, но финансовые дела делать в эти дни нельзя. Чем меньше финансовой активности будет в этот день, тем лучше. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать э, заказанные путевки, потраченные в это деньги, не принесут ожидаемой радости от приобретения. То есть, другое что-то ходить на свидание, устраивать дни рождения. Я не знаю, хотел сказать, заниматься уборкой, потому что вспомнил, что про уборку я вам 16 числа выдам все даты. В общем, делать можно все, только не финансовые дела. Важный момент, что дни солнечных и лунных затмений. В эти дни не рекомендуется начинать новые важные дела или отправляться в путешествие. Солнечное затмение у нас с вами, друзья, будет. 14 декабря выписывайте куда-нибудь день потерь 29 декабря в такой день никакие э, начатые дела не принесут успеха все что вы не сделаете в день потерь будет пустой тратой времени и сил а 20 декабря достаточно опасный день и носит название разъединяющих вот разъединяющие дни вот вот из всех плохих дней больше всех я не люблю разъединяющие а, прошу вас обратить на него особое внимание и пометить в ежедневнике. Вот этот прям вот другие можете не помечать, это точно надо пометить. Энергия накануне зимнего солнцестояния минимальна. То есть считается, что а, вот вот каждое мы же переходим потом в как сказать в другое полушарие, да, в другое время уже как бы ну, в летнее, да, нарастающее. То есть мы уходим. Энергия накануне зимнего солнцестояния. Вот Энергия все время идет, идет, идет, она бам в какой-то точке падает в какой-то возрождается. Вот в этой точке она умерла и еще новая не родилась. Хотя такое, конечно, не бывает. В китайской метафизике все идет волнами. Но тем не менее, вот, ну считается это один из самых таких плохих дней. Можно делать все, что угодно. Ходите на работу, ну там я не знаю, опять же с друзьями телевизор посмотреть, там не знаю, с детьми поиграть. Это все, все идет по плану но просто мы с вами должны понимать что э, вот для чего-то такого важного конечно этот день ну как бы сил энергетически может не, не хватить то есть постарайтесь заранее запланировать свои посиделки с подругами новогодние корпоративы дружеские вечеринки на другие дни в этот день не стоит предпринимать никаких совместных действий с людьми с которыми вы хотите видеть себя в партнерских отношениях еще длительное время они могут Расстроиться, лучшее времяпровождение в этот день просто отдохнуть, почитать книгу, посмотреть телевизор, заняться какими-то своими повседневными делами. Ну, вот перечисленные дни они, конечно, плохие, но они не делают весь месяц, а у нас есть еще и хорошие дни, которые тоже надо вам выделить, особенно если вы хотите что-то запланировать, что-то начать делать, ну, чтобы бык продолжал, да? Ну а что крысы сейчас как раз две крысы потом будет один бык потом будет второй бык то есть вот, вот, вот сейчас самое такое переход на хорошее время с точки зрения астрологии. 11 23 декабря 4 января хорошие дни для начала проектов смотрите иногда по разным высчитываем там немножко по разным параметрам высчитывается иногда день может действительно попадать и в хороший или в плохой Нужно тогда смотреть, для чего он будет прям экстремально плохой. То есть он, вот для какой-то одной деятельности будет экстремально плохой, а для какой-то другой может быть экстремально хороший. Такое бывает, да. А, итак, если подготовку к началу важных дел закончена, то смело можете запускать. В этот день какой-то проект. Можете просто поболтать с друзьями. Энергии этого дня оставят много положительных эмоций от встречи с друзьями. 12, 24 декабря и 5 января прекрасный день для уборки. Можно избавиться от всего ненужного, чтобы не тащить за собой в Новый год. Про уборку будем мы еще давать, мы посчитали, будем обязательно давать и буду рассказывать на встрече. Может быть, даже заранее дадим, потому что-то там что у нас с вами не скоро еще вот а убираться тоже пора значит ну такие универсальные даты 12 24 и 5 13 25 декабря особо благоприятно заниматься делами которые радуют нас умножение которых вы ждете в своей жизни 14 и 26 декабря то можете помириться с теми с кем были в ссоре или попросить чего-то у тех у кого позиция в данном вопросе много сильнее ну в каком-то вопросе который вам давно хотелось решить вот и, и не знали когда и как бы попросить чтобы вам помогли то вот эти дни самые то 15 и 27 декабря дни, дни благоприятствуют начало дел от которых вы ожидаете долгосрочный эффект, замуж выходить, отношения начинать, на работу устраиваться, но не берите кредиты, платить вам придется долго и тяжело. 7, 19 и 31 декабря начинаете только положительные дела, потому что энергии этого дня умножают все, чем вы будете заниматься. Так что вот welcome в Новый год, да. 8 декабря, 20, и 1 января в эти дни можно смело обращаться с просьбами в продвижении на работе. Ну, на 20 декабря, вот я уже говорила, что у нас по разным, когда мы считаем, по разным, как бы вариантом почета выскакивают иногда даты пересекаются то есть просто нужно смотреть где они хорошо идут где они идут не очень да? а что еще у нас хорошо можно начинать обучение уходить на новую работу и даже заключать брак но вот начинать лечение и навещать заболевших не стоит перенесите свои визиты на другое число 9 9 21 декабря и 2 января зовите гостей открывайте бизнес празднуйте свадьбы заключайте сделки сделки можно начинать обучение и приступать к новой должности 10 22 декабря и 3 января хорошо подводить итоги завершать старые дела но лучше отказаться в этот день от начала лечения вот таких каких-то очень важных дел тоже и раз разговор зашел до, э, про даты то упомяну, что что в этом декабре много благо, благоприятных дат для дел на любой вкус э, и любые нужды как будто на прощание крыса хочет извиниться и дать нам дополнительную возможность чего-то где-то подправить что-то где-то начать можно немножко поча почаще получать положительные результаты в декабре есть совершенно потрясающие даты для того чтобы избавиться от чего-то лишнего того что мешает жить и вносит дискомфорт если вдруг вы захотите несколько подкорректировать фигуру к празднику то у вас в запасе еще достаточно времени больше двух недель прекрасные даты для того чтобы сесть на диету 7 и 12 декабря еще хороший будет день 31 декабря но если кто-то 31 декабря сядет на диету напишите нам пришлите свое фото будем показывать всем что такие люди тоже существуют вот. если вы на самом деле хотите то вы гарантированно будете самой блистательной за новогодним столом потому что перечисленные даты очень сильные и бывает далеко не каждый месяц более того в период подготовки к новому году всегда одолевает желание очистить свой дом выбросить ненужное устроить тотальное расхламление и вот кстати 7 7 12 31 декабря тоже прекрасно подойдут воспользуйтесь ими если вам жалко вот давно уже было там какие-то кофточки какие-то Какие-то ботиночки, какие-то треснутые вазочки, то вот это будет прям самое то. Ну, хотя, вот мне тут пирогов Пирогова сказала: что что вот ничего выбрасывать не надо. У нее есть в какую деревню отвезти, где люди бедно живут и где будут рады любой кофточке. Ну, вот, кстати, про это тоже подумайте: что выбрасывать-то? Надо помогать ерундой, конечно, в смысле, ерунда, наверное, старая кофточка, но вдруг кому-то и это. И это будет радость. Ну, смотрите. А, значит, если вы довольны своей фигурой, фигурой давным-давно избавились от старых ненужных вещей, даже, может быть, уже распродали все, что уже на, можно еще было распродать, то можете попытать счастье избавиться от вредных привычек, если, конечно, они у вас есть. Может, вы идеальная, и у вас нету. 7 12, 31 января вы можете сказать себе, что вы бросите курить, или там есть сладкое тоннами. Покупать э, какую-нибудь, там, я не знаю, избавиться от шопогализма. Ну а что, тоже, тоже дурацкая, вообще, вы знаете, проблема. И многие страдают, и многие понимают, что они страдают, что они свою жизнь, свои финансы просто просто профукивают в этих магазинах, а сделать ничего не могут. Ну, Болезни. Ну вот, можно попробовать во всяком случае. Или там ой, болтать по телефону. Господи, как же я не люблю таких людей. У меня все время цветом со временем и с людьми, которые хотят со мной три часа по телефону разговаривать. Я, конечно, в своей жизни уже не имею. Некогда мне вот а, так вот от всего от этого можно избавиться будет 7 -го, 12 -го, 31 -го. во всяком случае хотя бы вселенная вас поддержит а, подумайте подумайте может быть у вас появилась прекрасная возможность начать новую жизнь с декабря вот с понедельника нового года да подумайте а пригласите а можно пригласить в компанию к себе там мужу подружку или даже детей учитесь вместе наводить порядок поддерживать чистоту сообща любое дело уже не кажется сложным а действия согласно приходящим энергиям гарантируют положительный результат вообще в декабре все коллективные действия будут очень актуальный и обещает благоприятный исход, потому что металлическая крыса пропутешествовала весь год, и вот вернулась в свой домик в декабре, да, где состоится долгожданная встреча годовой месячной крысы, годовая металлическая месячная у нас с вами, земляная одни взгляды одни воспоминания одни пристрастия в общем компания одним словом но эта компания создает достаточно сильную конкуренцию которая может проявиться во всех сферах жизни и в социальной и в общественной и в деловой и в личной в романтической что может привести к проблемам в семье и на работе сейчас поразбираем. вот людмила пишет что в москве есть пункты добрые добрые вещи можно туда относить Уже жены шапоголика муж да. я в сибири живу и у нас в городе практически все нормально живут и церкви не нуждаются ну да, вот вы знаете, в, в, в определенных областях я хочу сказать, что у нас э, в коттеджном поселке, как наверное в других поселках, есть люди, которые обслуживают дома. Мой, да, мой дома, там, таджики, наверное, там, узбеки, не знаю кто, там помогают эти все сады тут поддерживать. Так вот, я этим девчонкам, которые помогают мне тут по хозяйству, все время собираю горы хорошей, дорогой, добротной какой-нибудь одежды, э, обуви. Мне кажется, они ее просто до помойки несут и выкидывают. То есть я уверена, что и им точно так же, как и я, каждый отдает гору мешки этой обуви, и ничего им это уже не надо, они уже затарили, наверное, все свои там деревни, и, и я просто подозреваю, что они просто их выкидывают. И поэтому, когда говорят, что вот там в деревне хоть что они возьмут, лишь бы только привезли, а какие-то вот деревни, знаете, нет там таких богатых поселков, где бы народ выкидывал прошлогоднюю коллекцию, да. Вот. Ну ладно, идем дальше. А, значит, конечно, друзья, что у нас из энергетически плохого? К сожалению, огонь, который приносил радость, который все-таки приходил у нас а, с, с хоть там в небесных словах, как-то проскальзывал, да. А, он, конечно, у нас уже уходит безвозвратно, пока доли это практически вот но у нас столб с вами с секретом то есть те конечно кто не астрологию изучал не очень глубоко или не в нашей школе они может быть не догадываются о том что вообще бывают замковые столпы и что в них бывают какие-то секреты сейчас я объясню откуда что берется вот смотрите у нас здесь с вами земля а в крысе у нас с вами вода небесные стволы янской земли и индийской воды они сливаются и получается огонь то есть спрят... <coughs> спрятанный огонь на самом деле есть вот это всегда конечно дает определенные секреты которые либо у людей появляются либо они наоборот выходят на поверхность а, ну, образ, конечно, если мы будем брать какой-то вот природный образ это вершина высокой-высокой горы, показавшаяся из-за тумана крыса, спрятала за собой Солнце. Крыса у нас такая туча. Солнце это радостные такие позитивные чувства, блеск в глазах, желание праздника. С одной стороны, две холодные крысы. Они такие, как две снежные королевы. Они, конечно, солнце от нас прячет Они же тучи прячут, да. То есть, как снежная королева, которая, помните, заставляла Кая из ледышек выкладывать слово ⁇ вечности Герда его забыла. Фу. вернее, Герда его не забыла, он ее, да, на какое-то время. Значит, ну, месячная земляная крыса, она настолько умная и проницательна. Смотрит и наблюдает, как будут развиваться события, и готова, в принципе, в любой момент на горе, в общем-то, выдать этот самый спасительный огонь. Земная ветвь крысы сама по себе очень привлекательна. Она является серединой энергии сезона воды и несет в себе символическую звезду цветок персика. Вообще <коскос> цветок персика, извините. вообще сам по себе цветок персика он какие любит ветви он любит кроличью ветку да потому что это и есть цветок и он любит водную ветку потому что но ну, крысы потому что ему нужно питаться так что так что ä, цветок персика конечно силен силен будет и есть и будет в крысу а, так что в декабре завязать новые романтические отношения будет гораздо проще особенно это касается тех людей у кого в году или в дне стоит обратите внимание какой-то зверек из треугольника дерева то есть либо свинья либо кролик либо коза для новичков мы смотрим свою карту которую я вам показала в самом начале куда идти что делать и смотреть в смотреть своей карте если у вас такое есть но это должно быть в столпе года или в столпе дня то что? Начинайте заводить себе романы, начинайте знакомиться, идите на сайты знакомств. Ну, что-то предпринимайте. Звезда вас поддержит. Звезда хорошая, поддержит. Ну, как хорошая, она цветок персика она, конечно, больше демон, чем ангел, но, ну, во всяком случае, для флирта подходит. Даже если новогодние корпоративы под запретом, ну да, такое есть. А встречу с друзьями вы соображение безопасности перенесете на весну все равно никто не запретит вам наряжаться и флиртовать вам это захочется флиртовать и крутить романы просто показано всем дальше ну особенно те у кого есть вот такие ветви да, из треугольника дерева. конечно есть персональный Предупреждение для людей, у которых есть кролик, друзья. А для вас крыса целый набор всевозможных звезд про романтику. Это и цветок персика. Это красный феникс, волшебник любви. Это тоже такая прям ну, еще лучше, чем цветок персика. То есть еще лучший принц будет и еще красивее роман будет вам обязательно захочется в декабре расширить круг своих знакомств но но а не все школы поддерживают ну вот как-то нашем русскоязычном пространстве прижилось это моральное наказание его в свое время привез Манфред Кубин и многие его смотрят и что самое интересное оно иногда срабатывает поэтому я все-таки не люблю вот на этих наказаниях сильно на настраиваться и сильно кому-то рассказывать про наказание потому что 99 процентов школ не смотрят это наказание но мы русские нам все нужно знать до конца вот и ну собственно говоря принес на привез нам от немец который выкопал это неизвестно где китайцы сами его не особо смотрят так вот что такое моральное наказание но считается что крыса кролик неуважение между мужчиной и женщиной может быть, какое-то агрессивное отношение, может быть, какие-то скандалы с каким-то сексуальным подтекстом. Крыс в декабре у нас как минимум две. Это не считая того, что они еще могут быть в карте, да, это не считая того, что еще под дню могут приходить, а кролик будет кем? Страдающей стороной. Поэтому девушкам, у которых есть земной ветви кроль земная ветвь кролика в карте бадзы, неважно где, хоть где. В декабре нужно быть внимательной, особенно если это в день или это год да? не поддерживать сомнительных знакомств не соблазняться на какие-то сиюминутные комплименты не идти в темный перевод да? не садиться в машину с незнакомыми людьми, людьми не ходить по темным улицам Ну, в общем все не ругаться не скандалить короче все правила безопасности которые можно соблюдать соблюдайте не портит отношения со старшими родственниками я хочу сказать, что в моей практике вот это аморальное наказание, особенно если оно есть в карте, оно больше отражается как, может быть, не наказание сексуального характера, а как наказание между какими-то родственниками. То есть в зависимости от того, где стоит кролик, где стоит крыса, какие место какого родственника, куда что попадает, вот туда мы как бы и смотрим. А, туда мы и смотрим и собственно говоря а, там и могут люди ругаться вот почему я это говорила да но вот тем не менее есть у нас такой теоретический момент что ты еще что-то должно быть сексом почему в принципе сексом потому что а, типа и кролик и крыса цветы персика причем такие разгульные цветы персика да если у нас если у нас э, там тот же петух такой ну металлический заколоченный какая знаете роза с шипами да, такой не особо ты погуляешь этому петуху куда-то то крыса с кроликом они о-го-го то есть когда конечно они встречаются тут ну как бы душа просит э, просит праздника и люди конечно с такой историей быстрее влипают во всякие дебильные какие-то происшествия да? вот обратите внимание на 11 23 декабря когда в бадзи встречается еще и третья крыса То есть, если у вас есть три крысы вообще в бадзи есть такое правило называется три наказывают одного. это страшно то есть если для вас кролик является чем-то полезным в карте и собираются три крысы то этого кролика они конечно бедного будут как-то э -э, истязать как умеют ну здесь правда знаете при наказывают одного это больше про столкновение когда у нас идет столкновение то есть здесь тогда даже наверное три крысы надо больше бояться тем у кого лошадь есть да? когда три крысы будет то есть это лошадь будет вышибать полностью ну короче с кроликом тоже могут быть какие-нибудь происшествия у меня крыса в месяце, а у мужа кролик. Нет, это так не работает. Это так не работает. Это должно быть у вас в одной карте все там. Про лошадь, собственно говоря. Особое внимание людям, у которых в карте базы присутствует земная ветвь лошади. Вот на это смотрят все школы, на столкновение смотрят все. Вероятно, что в этом месяце у вас будут некоторые изменения в жизни. Например, крыса, ну не например, а земная овец, крыса ваш личный разрушитель, поэтому избежать перемен вряд ли получится, и стоит поберечь здоровье и не рисковать. Смотрите, где стоит лошадь. Если лошадь у вас стоит в годовом столбе, то изменения коснутся внешнего окружения. Если в месяце, то с родителями или друзьями. Если дне, то это связано с домом брака, с вашим мужем, ну или там любимым человеком, с которым вы живете. Если в час это будет либо дети, либо какая-то карьера, хобби, ну какое-то ваше увлечение. Вообще сказать, что что-то придет страшное я не могу, потому что это месячная энергия. Месячная энергия, она, конечно, не вышибает, там прям не разрушает карту. Но в этом, конечно, месяце нужно внимательно на это внимание больше обратить. Почему? Потому что у нас год уже есть. И то, что год еще не успел добить эту лошадь, например, да, ну, например, лошадь сильная, как-то она борется, чем-то она поддержана. Там тут еще приходит еще месяц. С двумя очень сложно справиться. У меня существенно а, работает приходящий кролик. Ну, хорошо, да. Как лошадь от трех крыс спасти? О, как лошадь от трех крыс спасти? Ну, лучше всего, конечно, попробовать. Вы знаете, я знаю как, но я не могу это объяснить на открытом вебинаре. Потому что у нас есть такая волшебная наука. Я сейчас просто вам расскажу, чтобы вы понимали, о чем речь идет, да? потом заодно и подумаем что можно сделать у нас есть абсолютно волшебная наука называется фэншуй плюс бадзи это наук этот курс у меня проходит раз в два года он кстати будет весной но на него могут попасть только люди которые проходят у меня бадзи почему потому что там очень много всяких секретов которые нужно знать и бадзи нужно знать очень хорошо чтобы не навредить никому но через фэн-шуй плюс базы мы многое можем сделать э -э -э, но ну, я все время хвалюсь э -э, сейчас давайте уже крыса пройдет два месяца останется если я выживу то я расскажу вам про все что там что сделала я с этой крысой и <-wnator> и как э -э как вот например в моей карте приходящая крыса она вообще просто была ужасно и для меня просто приходящий год был просто приходящим ужасом вот сделала. Но для этого надо знать технологию. Это не, это невозможно рассказать. Если я вам сейчас расскажу, я сама себе в кармлю поставлю минус, я не знаю, тысячу баллов сделаю. Почему? Не потому что я вам тут какую-то технику рассказала дорогостоящую, а потому что вы не умеете этим пользоваться. Это как ребенку дать пистолет и сказать, ну, можешь муха от, от мух отбиваться. Понимаете, муха ничего не сделает или там даже пчела вот ну укусит ну и ладно да а застрелиться он может вот то же самое я вам сделаю то есть есть техники мы, умеем мы защищаться но для этого приходите изучаете приходите к нам в школу учите бадзе учите фэн-шуй все это все это делается все это работает все это мастера привозят нам рассказывают ну просто какого-то какой-то легкой техники для которой вы я вам сейчас при, возьму скажу купите Ну я могу ее сказать у нас завтра будет у нас про талисманы да? собственно говоря у нас есть партия быков могу сейчас показать Ой, опять они у меня там остались в другой комнате у нас есть быки у нас есть интернет-магазин то есть вы когда заходите на наш сайт там где калькулятор там есть магазин можно заказать быка купите быка можете заказать талисман а можете заказать э -э брелок Попробуйте, крыса просто будет, ну, уходить слияние. Конечно, для талисманов тоже нужно знать. Талисманы сами по себе работают, но не так, как это будет работать. Это нужно активы, нужна определенная активизация через время и через место. То есть все талисманы работают только потому, потому что я знаю технику и я это все ставлю в правильное время, в правильное место. Так они сами по себе работают, ну, ну, слабенько работают поэтому если вы хотите легкого решения ну вот приходите к нам завтра завтра можно будет заказать быкам хотите сегодня сходите там в интернет в наш интернет-магазин закажите Мы этих быков вот у нас уже заказали несколько десятков у нас уже менеджер магазина сегодня просто рассылала уже несколько десятков этих быков разослала, например да? вот Ну это я про то что вы мне спрашиваете что делать вот я и говорю если лошадь в дне, то, а, в дне, то дети, их нужно привязать в батареи в эти дни. Если лошадь в дне. Почему? Лошадь в дне это не дети. Лошадь в дне это муж. Привязывайте мужа к батарее. А дети-то при чем? Тут? Дети в вашей карте, они в часе стоят. Да и карту Бадзи нужно хорошо знать, чтобы техники применять. спасите бы Екатерина, что поддерживаете. Да. Если лошадь в дне то это ведь отношения с мужем, господи, это вы же писали только что... А, нет, это тоже по-другому. Отношения с мужем, да. А, с детьми это лошадь в часе. Вот, Ирина ответила, молодцы. Так, вот здесь еще по-английски... я А если в карте есть и лошадь, и бык? друзья давайте вот если в карте есть бык если в карте есть лошадь если в карте есть ой, тигр господи дракон я про это завтра буду рассказывать, я вам покажу карты покажу расскажу ладно вот если есть бык надо смотреть где он потому что приходящая крыса может слиться с быком и тогда она не очень ну, она все равно скорее всего лошадь треснет ну потихоньку Потому что у нее любовь с быком, особенно она там залипает в этого быка и уходит. Вопрос: что у вас же две крысы, а бык один, правильно? Можно ли же Рен женщинам а, надеть на какие-нибудь деньги? О! Подождите, подождите, сейчас я про каждый знак расскажу. Так, давайте, что-то я с ритма сбилась у меня есть э, так понятно объясняете <звы> о таких сложных науках да спасибо лидия спасибо В детской карте лошадь в дне что ждать проблемы со здоровьем а, Лошадь в дне ну да от, отчасти мы иногда смотрим но если честно сказать здоровье больше все-таки мы беспокоимся когда погоду потому что там личный разрушитель больше э, ну больше достает Ой, что что можно сделать? Можно попробовать, вот вы спрашивали, как еще сделать? Ну, да я боюсь такие советы давать. Я же не вижу ваших карт. Я вам сейчас скажу, что попробуйте лошадь слить с козой. Вы сейчас сольете, а я не знаю, что получится ваше. Я же не вижу карту. А вдруг я вам вред сделаю сейчас, наврежу. Поэтому, понимаете, я когда вот на такие вебинары, во-первых, я хотя бы не на открытые даю такие техники, хотя бы на закрытых я даю, да? и тогда я хотя бы не, не видя карты я хотя бы показываю варианты я говорю если у вас так то то вам этого делать нельзя если так то то можно если так-то. сейчас пока ну нет я бы не сказала что у ребенка с прям с одной лошадью будет прям какая-то там сильная проблема не не не э, ну за год уж больше надо переживать чем за день вот ну и потом крыса это месячная друзья она плохо что она с годовой пришла вот это единственное. лошадям да лошадям кстати может быть действительно проблематичнее всех потому что их сейчас долбанут по полной программе то есть если все лошадки выжили еще как-то выжили то здесь еще приходит месячная крыса если нету какой-то встроенной защиты в карте то ну попытайтесь возьмите быков возьмите ну хотя бы талисманчики быков кто боится там кто хочет чтобы отвести возьмите талисманы быков ну хуже вам не будет может там не особо что-то вот там сейчас сделать возьмите талисман быка поставьте в сектор крысы поставьте в сектор крысы и и в час крысы будет вам счастье да, да. вот алла молодец сказала что ребенок не живет сейчас в толпе дня он еще не женат то есть столб практически не работает все верно за детей правильно все Алла интерпретировала. за детей мы вообще не переживаем переживаем только за их столб первый самый до да, столб года почему когда человек родился с первого по там с первого с нулевого года по до 20 лет у них автоматически у всех детей работает только один столб у молодого возраста да пока там ну институт допустим до да, автоматически начинает работать второй столб столб месяца то есть у людей столб года и столб месяца работает автоматически а вот чтобы на них очень сильно влиял столб дня человеку надо жениться поэтому мы всегда смотрим там хорошее что-то в столбе дня или плохое если что-то хорошее иногда столб ну в земная ветвь дня она спасает всю карту и мы говорим господи уже пусть быстрее женится человек и хоть прям в 16 лет ну, лишь бы только женился и все будет у человека сразу по-другому а столб часа когда своих детей заведут боже бедная дочка не уж в году так ну понеслось понеслось у нас можно дальше в то не продолжать я так понимаю сейчас будем обсуждать лошадь да? кто переживает за бедных своих детей Берите быка, ставьте в крысу и живите спокойно, окей? Ну ненадолго поставьте только на один месяц, хорошо? Потому что вы не знаете технику, я, чтобы не было что-чего-нибудь хуже. Я, я не вижу ваших карт, да? В принципе, я все это рассказывала на нашем вебинаре про, куда поставить талисман, чтобы чтобы чтобы год прошел хорошо. Я рассказывала в начале того года. Вот завтра у нас будет вебинар который я буду рассказывать на следующий год друзья приходите пожалуйста чтобы послушали чтобы потом не больше через год ваша же дочка целый год прожила с крысой и с лошадью хорошо все было у нее она все все же все хорошо надеюсь да если все хорошо то что должно в месяц крысы случиться гражданский брак считается женитьбой слушайте значит у китайцев нет они говорят четко нет я сейчас из-за того, что извините, мне кажется, большая уже часть людей приходит с гражданскими браками. То есть у нас сейчас с официальными браками приходят только люди, которые старые школы, да, скажем, либо люди, которые, ну вот молодежь, она все-таки все-таки еще там как-то еще хотят там платьчики, там как-то официально, там детишек на раз люди которые особенно сейчас расходятся и там второй третий брак практически у всех они уже гражданские и что тогда делать а люди живут точно так же детей заводят дома покупают то есть друзья ну я начинаю считать все-таки брак брака когда люди живут вместе у них есть недвижимость общая да они дом построили они квартиру купили они детей там нарожали у них есть ну ну пусть даже там не детей но самое главное что у них есть Общий дом и общее жилье. Это не, не про то, что у меня гражданский брак, но он вообще-то еще там с гражданским браком еще с одной живет, и со мной параллельно живет. И вот у нас такой гражданский брак. Это, извините, не считается. Когда прям брак, брак, брак, еще бывает, люди венчаются очень часто. Венчаются, вот, ну, живут полные этим. Слушайте, друзья, я, по-моему, ничего не дорассказываю вам я буду четвертый год слушать эти вебинары о талисманах они просто сказка легкий и очень продуктивный все понятно и просто ой ольга спасибо большое да там вроде бы куда и как поставить талисман вроде бы так, там дают ту простейшую технику но он уже у меня разросся в целый, скоро уже целый курс буду читать поэтому по, по этой методике сначала я просто хотела талисманы, чтобы они у вас срабатывали ну то есть изначально у меня был посыл такой продаем талисманы и заодно я вам расскажу как их правильно ставить а теперь это уже настолько стало всем интересно что у нас э, огромное количество людей просто заказывают этот мастер-класс мы раньше не давали его просто так покупать столько типа талисман взял тогда приходи а сейчас уже у нас просто такое огромное количество людей найдут на эти вебинары для того чтобы понимать как можно себя обезопасить и как это работает да так, все, идем дальше. Особенно внимание на дни, когда собираются три крысы. Вы уже, наверное, прочитали, да, может уже следующий слайд. В эти дни старайтесь, старайтесь проявлять меньше активности. Если есть возможность, оставайтесь дома, оставайтесь, hm, решайте вопросы по телефону, по интернету. Когда, да, 11-23 декабря. В эти дни а, изначально заложено столкновение и... Что там еще? 17 и 29, да? Обратите внимание на ту сферу жизни, которая для вас выражена иньским огнем. Не предпринимайте ничего серьезного, ответственного. Лучше вернитесь к своим планам через месяц, когда угроза столкновения минует. Здесь нужно смотреть, за что лошадь отвечает. То есть вашу лошадь, у кого есть лошадь, лошадь выбит. Но лошадь это заразное отвечает. Если лошадь ресурс, то если это тело кто не знает что такое тело друзья приходите к нам учиться я не могу сейчас все прям рассказать рассказать да? вот если тело выбивает а символ тела один в карте вот тогда человек может прям пострадать прям что-то может случиться заболеть еще что- то то есть если это лошадь является самым ресурсом а если лошадь является самовыражением особенно ребенку ну что что будет? Ну, но это вообще действие тоже может быть, да. Ограничение действий, если больше другого ничего нету, то есть вот одно самовыражение выражение забирается, ограничение действий, то может, например, человек заболеть, да, заболеть будет лежать, действие ограничены. А если деньги и эти деньги выбиваются прямо на целый месяц, может быть потеря денег. Если власть и, ну что это, ну муж, например, да, берегите мужа. Берегите начальника! Начальник может куда-то отдеться. Но для ребенка власть, ну кто это может быть? Власть это может быть, ну, не знаю, воспитательница в детском саду. То есть надо смотреть не просто тупо, что лошадь вылетает, а за что лошадь отвечает. Вот я про что хочу сказать: если деньги, а если деньги я сказала, это может быть потеря денег. Нужно смотреть, за что отвечает лошадь у вас если власть ну для женщин это мужчина для мужчины это дети но ну, я не думаю что понимаете одна крыса месячная вытолкнула э, лошадь и что просто посмотрите что было с, с вашим мужем например в прошлом году да? ну для для мужчин просто власть это еще и дети то есть в прошлом году была та же лошадь у него в карте и приходила та же крыса болели дети или не болели ваши дети общие да? потому что у мужчины отвечает вот. А, ну, если друзья, грабители, то а, за друзей-грабители можете не переживать, они оклемаются довернуться да к вам. Вот, просто нужно смотреть, где. Ну, лошадь это же укоренение, и это укоренение вашего элемента. Да? То есть у нас лошадь пришла, она столкнулась, э, крыса пришла, столкнулась с лошадью. Что произошло? Выбила ваш корень. Если у вас один корень в карте, то что происходит? Вы в этот момент ослабляетесь резко. И в этот момент может быть все что угодно. Например, потеря денег. То есть с деньгами, с вашими ничего не произошло. <coughs> произошло с вами. Произошло с вами. Вы были сильны. Вы в состоянии были держать какой-то энергетический поток каких-то денег. И в этот месяц вы становитесь слабыми. Энергетический, поток есть денег а взять вы их не можете вы не можете заработать у вас может развалиться какая-то сделка это может быть конечно ослабление ну просто м -м, ослабление э, но ну, на физическом уровне это не так сильно будет выражено. ну вот во всяком случае вот, э, с энергетической точки зрения вы если э, для вас лошадь была каким-то корнем то вы теряете этот корень и здесь уже вы что-то можете не вытянуть то что вам раньше казалось мне ну, фиг делать вот это для вас да? Вы это не не вытянется. про ресурс я говорила то есть если э, вы э, ой, это так долго сейчас все объяснять вот тут это так ушли mm -hmm. далеко если лошадь для вас является телом для этого нужно знать что такое тело да? если лошадь является телом для женщины это однополярное если лошадь является сейчас минутку телом то это выбивается тело из вашей карты это плохо, можно заболеть. Ну, не буду вас сейчас пугать, что можно умереть, да, там, ты, ты, ты. Ну, что-то может такое плохое произойти, потому что это ваше тело. А для мужчины это разнополярные знаки, ресурс и, ну, друзья, вот это сейчас показывать и рассказывать вообще нам с вами, ну, как бы даже глупо получается, что мы сейчас с вами уйдем в астрологию, которую, ну, мы пришли с вами развлечься. Прогноз узнать на следующий месяц, я сейчас буду вам про это все рассказывать. Да. У меня у мужа в году столкновение с телом, умерли обе наши мамы в октябре, такая грустная история. Ю, я вам очень сочувствую. Вот это вот, кстати, да, Ю, вы точно тоже сказали, друзья, если мама живая и с телом происходит столкновение, то умирает мама. С вами ничего не будет, с мамой будет, да. У меня тоже столкновение с телом в этом году по здоровью сложно очень вот у, у меня очень богатый знакомый умер в самом начале года и самое интересное что значит я залезла в его карту посмотреть у него у него было 22 значения, два тела и у него на 10 лет приходило и забиралась одно тело уходило. ну он только зашел он только в двадцатом году зашел и э, в феврале 20 зашел, в конце февраля или начале марта умер. Прям сразу ковид подхватил. Он зашел в новую десятилетку у него одно тело убрали, и только в этом году пришла крыса, и вот эту лошадь как раз это было его тело Лошадь забрала. То есть, ну, это вот ну, истечение обстоятельств. Вот если бы он этот год пережил, у него бы не было. Или бы если мама была. Мама была, э, мама умерла раньше значительно, и э, умер умер мужик шестер детей и, и все и все и не успели вот вот прям в карте вот, вот, вот. хочешь верь хочешь не верь друзья кто хотел бы заниматься астрологией бацзы приходите приходите у нас есть сейчас начальный курс который мы запускаем он у нас будет 10 числа у, у меня даже э, у нас даже будет какая-то по моему еще открытая встреча осталась кто хочет научиться читать астрологию приходите мы вас научим просто но ну, это темы не открытых конечно вот таких вебинаров которые мы здесь вот вообще что-то такое вот легенье рассказывает да? когда у нас будет Ээ, -ля -ля. а у нас уже закончились открытые вебинары короче кто бы хотел у нас для курса для новичков присоединиться он 10 числа пишите лени лена вас на курс запишет для новичков и все вы узнаете вот сейчас лена досылку друзья астрология Бадзи, она огромная она интересная и вот я могу сидеть я могу вам дальше не рассказывать прогноз я уже понимаю что я все равно вам его не успею рассказать давайте я слайды хоть полистаю давайте хоть немножко слайды полистаю и мы с вами вы потом статью будет статьей у нас будет все в сетях я вам сейчас немножко порассказываю. значит смотрите что вам нужно понимать вот вот здесь нарисован господин дня ваш господин дня нужно смотреть что приходит да? важно что для вас приходит например вы дерево для вас приходит земля это богатство и внизу стоит у вас крыса это печать если вы огни, для вас приходит самовыражение и приходит власть. Если вы у нас земля, для вас приходят друзья-грабители богатства и э, богатство. Для вас, ну и так, то есть вот здесь просто читаем дальше. Да? Если вы металл, то для вас печать и самовыражение. и Если вы э, вода, то для вас власть и грабители богатства. Дальше сейчас будут будет разъяснение. Как оно может у вас отразиться как оно может сработать вот. понятно что у всех деревьев одинаково работать не будет да? То есть ну, некие наши предположения друзья вот э, кто кто хотел бы научиться читать астрологическую карту видеть вот это все о чем мы тут говорим ну конечно мы не будем на прогнозе это рассказывать лена пирогова сбросила сейчас ссылку для новичков присоединяйтесь пожалуйста уже Прошли все открытые вебинары. Уже 10 числа у нас стартует группа. Два месяца группа будет заниматься. Вы все узнаете вся астрология от А до Я с видеоуроками, с тестированием и после каждого урока тест, после каждого урока домашние задания. То есть, да. Так вот, что у нас печать? Печать это ресурс, да, Печать это ресурс. Так вот, смотрите, друзья, что у нас получается когда вы меня спрашиваете про лошадь то лошадь она в карте и она как бы считается статичной янской а крыса она приходит и она ну, условно можно разделить на статику и на то что сильно м -м -м сильно такое а -а сильно работающая э -э выталкивающая это крыса так вот Крыса выбивает лошадь. Надо смотреть, чем является ваша лошадь. Понятно? Это все про лошади не можем успокоиться. Чем является ваша лошадь? То есть лошадь выбивает и что-то может, а может ничего не пострадает. Может ваша лошадь там, знаете, запрятана за семью горами и эта крыса до нее не доберется ни одна ни вторая. Может быть, надо карту смотреть. Я ну, глупо, я вам сейчас тут на рассказываю какие-то сказки, страхи. А потом вы скажете, слушайте, ну Пугачева такое несла, такое несла. Он будет по интернету сказки ходить, как я тут у вас ужасы, а я пережил месяц и со мной ничего не произошло. Поэтому... я не вижу ваши карты. меня заставляете быть бабкой-гадалкой, которая сидит, что-то рассказывает, вообще ничего даже не вижу. Ни человек, ни карту, ну, какие-то предсказания тут даю. У меня лошадь ресурс, то есть, это мое тело сегодня встало, но очень простуженное все болит. Ой, как я уже тут сказал одной клиентке, которая спрашивала, почему у нее не, не реализовались все ее мечты в этом году, я сказал, я не знаю, какие у вас мечты, у меня одна мечта вообще в эту крысу просто выжить. Вот честное слово, Во -во -во вообще нет уже никаких мечт. Вообще ничего не надо. Просто остаться живой, и, Господи, дай бог, чтобы еще все мои близкие и родные тоже остались живы. Вот, ну, никаких нет у меня мечт. Ну, потому что ну ужасно, ну, все ужасно, конечно. Ну, как бы мы ни улыбались, о чем бы мы ни говорили. Ну, это же страшно. Каждый день слышать, что у кого-то умерли родители. Ну, это, ну, ну, это, это какой-то. Какой Сюрреализм, какой-то бред. Я не верю, что я в этом живу вообще. И самое главное, непонятно, когда уйдет это все. Стоит рядом с в карте хорошо. Значит, она уже под слиянием уже как-то защищена. Все, оставьте лошадь в покое, друзья. Приходите к нам на это. Я так чувствую, вообще можно было просто про одну лошадь рассказывать, все равно никого больше ничего не интересует. Итак, если ваш элемент дерева янское или инская то месяц принесет деньги и ресурс. Да? Этот месяц принесет вам больше мыслей и забот, так или иначе, связанных с деньгами. Возможно, увеличение работы, которая принесет и увеличение денег. Но также могут быть незапланированные траты и э, всплывшие долги. Что касается воды, крыса, то это. Так, то для де деревьев это ресурс. Но уже не такой полезный, как была свинья. А крыса это не такой полезный, не такой не полезный, да, то есть не такой не полезный, потому что свинья была ужас-ужас. А крыса, ну, нейтральный ресурс. Он да, дождь. Я считаю, что он вообще, в принципе, для янского дерева он нейтрально хороший, для инского вообще полезный бог. Так что получение новых знаний, творческих подходов к любому начинанию, проявление талантов это и есть главная задача для деревьев на декабре. С одной, с одной крысы дерево уживалось достаточно хорошо любое хутиньское, хутьянское. Я имею в виду годовой, да. Приятные посиделки с близкими, с родственниками, с откровениями, с кем-то более старшим. Да? Потому что ресурс это всегда, конечно, хорошо, всегда радостно. вот Но в декабре вторая крыса приходит, вас еще больше может в это затянуть. Так что не забывайте, что у нас есть еще с вами и другие родственники. Для огня, для иньского или то декабрь это месяц, самовыражение власти. Самовыражение это действие, таланты, цели и стремления человека. В этом месяце возникает желание ярче проявить свою индивидуальность озвучить идеи передать информацию и знания другим людям опять же старайтесь гасить себе бунтарские качества иначе не заметите как окажетесь э, втянутыми в споры и в ссоры избегаете необдуманных и обидных высказываний в адрес других людей в этом месяце вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждениям вкусной еде и развлечениям. с одной стороны месяц говорит о необходимости самосовершенствования с другой проверяет вас провоцирую на безделье когда от времени приходит энергия власти то появится желание проявлять лидерские и управленческие качества рациональный и методичный подход к делам с одной стороны это могут быть Изменения в работе, в карьере. С другой стороны, есть вероятность того, что всплывут старые ошибки, за которые придется отвечать и вызвать какое-то удовольствие начальника ну или мужа. Да? Крыса ⁇ это вода и всегда является проблемой для любого огня. ну Во-первых, мы уже говорили, для винов это тучи, которые закрывают солнце а вот для динов это просто смерть дин это свечка вынести свеч на, свечку на дождь и чем больше дождь тем быстрее свечка у нас потухнет у вас могут проявляться а, огр, ограничения возможностей вдруг ни, ни с того ни с сего люди перестанут слышать вас начальство начнет высказывать свое недовольство будет ну не совсем простой месяц, короче говоря, для для огней. Целых две крысы ⁇ это, конечно, проблема для любого, для любого огня, хоть бин, хоть дин. Могут появляться, появляться огранич, ограничения возможностей. Будет не совсем простой месяц. Да. Если ваш элемент личности ⁇ Земля, янская или инская, то в декабре приходит энергия богатых друзей. В этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов имеющих к вам непосредственное отношение являющиеся наиболее важным для вас месяц может принести вам решительность и уверенность инская или но ну, янская или инская земля возможно увеличение работы которое принесет и увеличение денег но также могут быть незапланированные траты всплывшие долги когда друзья показываются в приходящем времени да еще и с деньгами всегда есть риск потери денег вот на это обратите внимание вам необходимо четко соизмерять свои возможности не переоценивать их и не впадать в скупость не совершать каких-то трат ненужных будьте бдительны не доверяйте мало знакомым людям не подписывайте на бегу документы проверяйте все источники возможной утечки денег да и вообще если есть возможность как-то сильно там в какие-то сделки не вступать я бы не вступала ну зачем у вас приходят либо друзья либо добители богатства на деньгах это да еще и с тайными слияниями это всегда какой-то подвох поэтому янская инская земля если у вас там стоит какой-то прям контракт на миллион миллионов подумайте если есть куда его перенести вот с месяца крысы лучше перенести Боимся за родителей, тем более они рождены в год Козы, я тоже в год Козы. Елена, а причем тут коза -то у нас? Вы про быка боитесь? Вы в быка, но ну, мы завтра, давайте про быка завтра поговорим. Это а мы сегодня вообще ни, ни о чем не договоримся и ничем не закончим. Я согласна, чтобы вы читали. Давайте про элемент личности металл почитайте сами, я отвечаю на вопросы. А у меня крыса хорошо выбивает моего неполезного седьмого убийцу лошадь, но, но зато пришел дубликат дворца риска болела сильно весной. Угу. Ну, смотрите, конечно, вот это сильно болел, это вообще про этот год, к сожалению. Помните, в начале года говорила стол поганейший, в котором мы живем. Вот этот вот ржавеющий умирающий металл, который отвечает за легкие. Отвечает за э, с этой крысой очень плохой месяц и ну, ой, год стоп по 60 дзядзы, и мы в нем живем. А в быка мы переходим все-таки в хороший, в более или менее хороший. Поэтому не переживайте, сейчас надо до быка дожить, там тоже все, конечно, не, слад, не так уж прям сладко-гладко, как хотелось бы, но намного энергетически лучше, чем, чем крыса наталья скажите год быка будет лучше чем крыса а ну вот как раз про это говорю боимся за родители да да все я уже поняла елена я уже всем говорила кто еще не слышал завтра в 11 часов приходите мы будем говорить про талисманы быка и будем как раз это все все все обсуждать да будем обсуждать что же делать с теми кто у нас у кого есть коза в карте у кого и земляное наказание у кого собирается что там вред или пробой. Да? То есть мы про все про это завтра будем говорить, чтобы сегодня в одну кучу в 11 часов в этой же комнате будем говорить. Ага. А, Наталья, какие бы вы порекомендовали дни декабря для пристановки в доме? 15 подойдет. Значит, смотрите. Я не знаю, мы с, с еленой решим, потому что у меня аж только 16 будет вебинар. Может, я, конечно, вам пораньше выдам дни для уборки. Там хорошие даты посчитала для каждого элемента. Лен Пирогон, да, нам, похоже, надо придется отдать. И установку елки, там, может быть, до 16 и прождем мы. А вот похоже уборку я вам отдам, может, даже завтра отдам. Ну, посмотрим, решим, да. Да, еще про екатерина еще отвечая на ваш вопрос что можно сделать друзья я пока потихонечку буду листать вы смотрите ладно одним глазом кто кому мелко кто не видит э, читать неудобно мы статью опубликуем на нашем сайте не переживайте мне сейчас немножко хочется с вами такого интерактивного действия чтобы я немножко потачал на ваши вопросы отвечая на вопросы екатерины когда вы лучше переставить екатерина если вам не подходят те даты которые я давала в самом начале выбрать дату, да? Я вам рекомендую сделать следующее. Возьмите день своего благородного. Возьмите день своего благородного. Заходите на наш калькулятор enpugachova.com в раздел а, на наш сайт в раздел калькулятор. Делайте свою астрологическую карту и там справа будут символические звезды. Находите символическую звезду, которая отвечает за небесного благородного по дню. И друзья, это я сейчас всем рассказываю. И в этот день, угу. и в этот день вы можете делать все, что хотите, потому что вас будет поддерживать. Да, будем давать. Значит, если ваш элемент личности вода инская или янская, то в декабре энергии будет представлена для вас э -э -э, власть друзей и грабителей.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 возможны закулисные интриги или судебные иски разного рода претензий со стороны других людей немножко просто зачитаю думаю вдруг там кому-то не видно чтобы хотя бы люди знали знали что же где что же им почитать если ваш элемент личности металл инский или янский то месяц ресурсы и самовыражения месяц ресурса значит пришло время учиться чему-то новому навестить старших родственников и обратиться за советами к более старшим мудрым людям этот месяц связан с людьми от которых вы ожидаете поддержку самовыражение это действие таланты цели стремления человека в этом месяце возникает возникнет желание ярче проявлять свою индивидуальность озвучить идеи передать информацию знания другим так значит друзья что еще могу посоветовать а, про талисманы кто чего боится очень хороший талисман летучие мыши можете заказать посмотрите я не знаю у нас есть он в нашем а, фэншу магазине может посмотреть у нас а, фэн-шуй магазине может быть он у вас есть да? а, как помочь в достижении желаемого справиться с множеством дел вам поможет талисман декабря талисман в декабре можно взять взять образ летучей мыши Да, только не удивляйтесь летучая мышь это сила удачи потому что в китайском языке ее название созвучно с пожеланием счастья удачи процветания и звучит как счастье не сходит с небес перевернутая вверх ногами иероглиф счастья это счастье навалилось ну, в общем смотрите вот такие летучие мышки хотя я не знаю может сейчас китайцы их переименуют все-таки всего несчастья после того что они устроили хотя не знаю летучие ли мыши виноваты да? Пять летучих мышей расположенных по кругу они символизируют пять 5 а, божеств таких до да? долгожительство богатство пожелание естественной смерти в преклонном возрасте здоровья самообладание добродетель 5 летучих мышей ну вот ведь, видимо они настолько любят что что они ведь их и даже едят вот чем все закончилось процветание можно повесить в любом месте в гостиной в спальне в кабинете пусть во все во, во всех начинаниях вам сопутствует изобилие и все желания всегда сбываются друзья считается, да, вот такая еще есть летучая мышь в китайской мифологии. Считается, что что изобилие летучей мыши, изображение, извините, господи, особенно действие в сочетании с другими символами различных видов удачи. Иногда мыши, мышь изображается на двух персиках вот такая вот красотка у нас месяц крысы и ведь крыса это цветок персика поэтому я предлагаю воспользоваться именно таким талисманом так что вот такой талисман подходит значит друзья для тех кто и кого интересуют а, рецепты из китайской традиционной медицины то вот, так, вот такой интересный можно еще, чем можно поднять себе, так скажем, настроение. Это горячий шоколад. Согревающий горячий шоколад с апельсином, с, перчин, с перчиком чили. Очень вкусный, ароматный. Можете попробовать. Рецепт будет у нас на сайте. Опубликуем, думаю, во всех соцсетях его. Так что можете попробовать да как вот приготовить его все сейчас не буду останавливаться все у нас на сайте будет а нет ну кому может быть интересно кому может быть интересно то я могу подождите пока сл... да о давайте-ка я с Вот про э, горячий шоколад вы как раз можете сделать скриншот да сейчас я посмотрю а как понять что у меня в карте где посчитать надежда приходите завтра в 11 часов в эту же комнату и я все сначала начну рассказывать, куда зайти, как построить свою астрологическую карту, что куда посмотреть, хорошо. Потому что сейчас я уже заканчиваю вебинар, ну, и что опять снова здорово-то начинать. Вот. А завтра я вам все с утра опять расскажу, хорошо. В 11 часов мы будем как раз рассказывать про следующий год. Здесь мы сейчас говорили только про наступающий год, ой, месяц, а завтра будем говорить про целый год. Мы тут не причем, жрать их не надо было. Тали, спасибо, ни на один вопрос не ответили. Пожалуйста, Виолетта. Меня вообще никто в этом году не видит, не слышит. Чего я тут полтора часа сижу? До свидания, друзья. Виолетта, ну видите, вот прочитала, прочитала 346 человек. Виолетта у нас не было э, как бы у меня я никогда не даю обещание что друзья приходите на открытый вебинар и я всем отвечу это нереально виолетта ну вы хотите хотите получить какие-то вопросы приходите на консультацию какие-то ответы на вопросы я посмотрю вашу карту я все вам скажу я не знаю есть ли тут Виолета. вот э, ну в общем ну это же ведь история индивидуальная есть, есть индивидуальная, есть групповая. Вообще очень непонятно, ну, какая может быть претензия, что я лично одному человеку не уделила внимания. А, зачем читать чат, лучше возмущаться, да? А, Наталья, скажите, пожалуйста, что такое Вечи нож? А Вечи нож это символическая звезда. Друзья, я про горячий шоколад вот здесь слайды. Кому надо, делайте скриншоты и. Сделать себе очень хороший напиток, поддержит э -э энергетически. Сейчас дам еще согревание денежной звезды, отвечу на вопросы, какие успею прочитать и все будет хорошо. А, овечий нож это звезда. Если вы там нажмете вот у нас на калькуляторе, то там даже написано, как эта звезда работает. А, Кто-то его боится, потому что считается, что какой то может быть кровопролитие. На самом деле нужно считать силу слабой с карты. То есть овечий, овечий нож привез в свое время вот мой учитель Манфред Кубни, но он к ней давал разъяснение, как она считается. И это разъяснение я даю, например, на символических звездах. То есть для кого-то она полезна, для кого-то она не полезна. Там есть достаточно сложная формула. И вот по этой формуле рассчитывается вечный что То есть сказать сейчас конкретно вашей карте, он хороший или плохой, я не могу. Это просто символическая звезда. Эти полтора часа были очень интересны, спасибо <laughs> Елены и вам спасибо. А, рецепт покажите. Да, вот я вот рецепт один, второй слайд. Сейчас согревание денежной звезды будет. Значит, друзья, согрева для новеньких согревание денежной звезды. Это тоже такой волшебный ритуал. Можете почитать его. Это ставится в определенное время, в определенное место с определенными мыслями. Что такое согревание денежной звезды? мы как бы просим у вселенной повысить нашу удачу ну, в каком-то естественно материальном моменте да и что у нас с вами происходит то есть у кого-то срабатывает с первого раза кому-то эту звезду надо погреть 25 раз кому-то пару раз кто кому-то надоедает и греть а кто-то получать прекрасную прибыль Ну, если вы любите делать ритуалы попробуйте возьмите вообще этот ритуал он рассчитывается Ага, а я вам не сказала не показала куда в это, где в этом месяце, друзья не написала здесь в этом месяце юго-запад юго-запад 2-3 то есть для декабря мы греем звезду берем шаблон 24 горы наход, накладываем его на нашу квартиру находим юго-запад 2 и 3 игреем в определенное время, 8 декабря. Но 8 декабря люди, которые рождены в год кролика, не будут это делать. Берем часы, либо час крыс, либо дракона, либо петуха. Ставим свечечку в нужное время, в нужное место. Думаем про свое желание Откуда бы мы хотели денег получить? Что бы мы хотели улучшить в своей жизни? А можно проговаривать. Хотите записочку, напишите. Конечно, свечку одну не оставляем, не включаем ее в час ночи, не идем спать. Либо она должна быть в каком-то прям безопасном там месте, я не знаю, в, в тазике плавать, да, сама догорит, сама аста, а сама закончит. Я обычно беру свечку, там, вот эту таблетку и за, включаю в нужное время, и дальше я уже, ну как бы, когда догорит, тогда и догорит. Иногда бывают очень качественные эти таблетки, горят очень долго, Но нужно не на пару часиков хватит, да. Вот, хотите, там я не знаю, можно ее хоть весь день греть. В правильное время нужно поставить. И не ставить те часы, которые не нужны. Понятно? Делайте сейчас скрин, и сейчас будет второй слайд. Я пока... А, Наталья, не обращайте внимания на недовольных. Не все понимают, что открытая встреча, в которой такое количество людей, это неплатный обучающий курс. Вы на этих встречах даете такое количество фишек это самая лучшая рефлексия, да еще и с вашей энергетикой добра и оптимизма. После встречи с вами всегда понимаю, что жизнь хорошая и Господи, Ольга, спасибо большое! Я, я очень рада. Друзья, на самом деле, мне тоже после встречи с вами все время жизнь прекрасна и удивительна. Даже если кто-то бывает недоволен, ну что делать? У меня э, просто моя карта устроена следующим образом. Вот еще даты. Моя карта устроена, друзья, следующим образом. Я очень слабый огонек, и мне нужны дрова. И мои дрова, они находятся в том месте, где стоят ученики. То есть, чем больше я с вами контактирую, тем больше я заряжаюсь, и тем больше и лучше мне жить становится. Но для моих учеников очень тоже есть хороший момент. Во-первых, они приходят, они для меня полезное божество, да? Они имеют свое полезное божество. Ну, то есть у нас есть такие техники, которые мы не конкретно каждого смотрим. То есть э, мое полезное божество имеет свое полезное божество. То есть мои ученики, которые приходят ко мне учиться, они получают как бы ну, некое благословение, потому что они в моей карте они изображены как полезное божество, которое получает свое полезное божество и более того внутри внутри этого полезного божество есть для них деньги то есть вот э, школа которая ну, в которой вы сейчас находитесь и если вы в ней обучаетесь то как бы это направление для того чтобы эти деньги получать да? то есть мои ученики должны зарабатывать деньги вот ну уж там большие небольшие конечно все зависит тоже от вашей карты но в принципе в моей карте это заложено В моей карте заложено что мне хорошо ученикам хорошо и еще ученики будут деньги иметь после моих знаний. Так что я вам благодарна не меньше, чем вы мне, поверьте, потому что для моей карты ученики это, ну, если учесть, что все остальное у меня в льдах, и, и все, вся моя, все мое хорошее, это вот как раз, то есть ученики для меня очень важны, для моей карты, для моей жизни тоже. Да, девочки, я уже пятый год хожу на все бесплатные вебинары Натальи. Столько интереснейшей, полезной информации подчеркнула А сейчас на курсе Бадзы учусь, который фантастически щедрый великодушная команда Натальи мне подарила, за что всем девочкам низкий покон Господи, друзья, я просто сегодня чувствую от комплиментов прям так. Жалко, что Виолетта ушла. Она хоть какое-то равновесие давала в этом всем. Да. Дерево -дя и ваши учи я дерево -дя и ваш ученик то есть ваши дрова в квадрате ой Ольга да, да. пишите мне чаще а, свечи любого цвета здесь конечно можно выпендриться выбрать свечку еще себе цвета ваших денег посмотрите в вашей астрологической карте но ну, в принципе вот в этой технике как бы ну это уже знаете ваше желание и ваше усиление да вот вашими вот вы же написали значит не зря вот никому не пришла эта мысль а вам пришла поэтому для вас это скорее всего будет точкой силы Ну просто есть еще какие-то законы во вселенной да я бы на вашем месте взяла бы свечку вашей а, вашей стихии денег вот какой сектор юго-запад друзья юго-запад 2 юго-запад 3 юго-запад 2 или юго-запад 3. Uh -huh. у меня в этом ноябре ровно три а, года как я в вашу школу Наталья пришла и уже даже не представляю как без нее жила теперь я живу в ней Мария я уже не представляю как мы то без вас жили вообще непонятно вы уже просто тоже энергетическая часть нашей школы у меня год спасибо друзья спасибо вам за за доверие к нам к нашим знаниям к нашей работе и вообще что вы есть у нас это очень приятно лошадям м -м, талисман быка в сектор крысы быка в сектор крысы в день крысы а -а или быка лучше хоть в крысу хоть быка можно поставить потому что нам нужно просто чтобы они слились я думаю что и то и то на месяц нормально сработает в сектор крысы можете взять день быка да, тоже будет неплохо можете взять день крысы. далее огромное спасибо даже на этих простых вебинарах по прогнозам можно услышать ценные фишки надо просто внимательно слушать, вникать. Да, да Ольга, спасибо и вам. А, если деньги это металл то свеча белая: либо белая, либо серая. Ну, белая проще всего будет. А, как принимать, понимать, начало согревания денежной звезды? Вам в этот час, вот, друзья, о хороший вопрос! Спасибо за вопрос, Надежда. Хорошо, что я увидела. Друзья. То есть начало согревания у вас идет в этот час. То есть вы начинаете согревать. Ой, тут вообще часы-то не, не так я показала. Вот вот этот час, вот так сверху, крыса, да, а, там от нуля до часа, например, дракон с 7 до 9. Но вы можете взять просто эти часы, вот вы просто берете эти часы и ставите. А можете взять, друзья, у нас, у нас на сайте в разделе в разделе в расчеты найти калькулятор солнечных двух часовок вести свой город вот например вот здесь вот город москва да вот смотрите помните тот же дракон который говорил 7 до 9 в москве он работает с 7 30 до 9 30 это нужно зайти на наш сайт там же где вот калькулятор магазин там же есть кнопка расчеты, там калькулятор солнечных двух часов. Я перевожу. Я уже прошла почти все курсы у Натальи. Все равно навстречу месяц обязательно прихожу. Ой, Ирина, спасибо. Потому что э, зарядиться позитивным настроением Наталья это святое дело месяц. Неправильно начнется, это традиция. Я всегда, все равно что-то новое узнается. Спасибо вам, ирина ну стараюсь. Я вроде бы ничего нового не рассказываю, но когда я начинаю отвечать на вопросы, меня невозможно остановить, да, у меня такое есть. Я начинаю все подряд из всех курсов все сливать, да. А те, даже кто проходил, для вас как бы повторением от учения, например, вы уже это все знали, но забыли? или подзабыли, что есть такая фишка, а тут я взяла и опять про нее сказала. Спасибо, девочки огромные, что не стаёте от нас. Это вам спасибо. Время по городу. Да, я беру по городу. Можете брать не по городу, потому что разные школы по разному дают. Я беру по городу. Вы как хотите, да. Я вас обожаю. По два раза. Одни и те же вебинары смотрю. Каждый раз что-то новое для себя открывать. Друзья, я чувствую, мне просто нужно чат ваш сохранить есть с вашими комментариями распечатать и повесить на новогоднюю елку и просто радоваться что вы у меня есть и что моя жизнь проходит не зря когда когда работаешь болит спина ты не успеваешь выйти погулять ты думаешь, ну все все все я больше не могу больше не больше не могу у меня сил нету никаких Ну а пока, когда выходит с вами общаюсь я думаю ну как я вообще могла про такой подумать боже мой я другая виолетта при любой возможности стараясь Слушать ваши вебинары, спасибо Виолетта, что предупредили. Очень э, благодарна за все ваши знания и позитивный настрой. У меня всегда поднимается настроение. Друзья, я надеюсь, что я вам завтра еще подниму настроение. Приходите в 11 часов про на, на наш вебинар про талисмана. Он будет повтор повтор, то есть больше уже не будет. На прошлый вебинар у нас было просто рекордное количество, видимо, сколько комната могла тут 500 человек столько пустила, вот, так что надеюсь, что завтра мест хватит всем, приходите, да. Начало месяца декабря, покажите слайд по согреванию денежной звезды. Давайте покажу еще разочек. Сделайте скриншот, кто не успел, то есть раньше 8 декабря, надо начинать с 8 декабря, кто что-то не успел, что-то не прочитал, что-то не услышал все что я сегодня говорила в форме статьи у нас с вами висит на на нашем сайте в раздел статьи так что запись будет да ну вам чуть запись вы зайдите почитайте все это в статье будет написано за две минуты но запись да есть еще бы знать куда ей вставить и гирлянду вешать вот вот я эту информацию хотела оставить для вебинара на 16 число то есть как мы гирлянду зажигать, где будем. Ну, не знаю, может, пораньше, конечно, вам выдадим. Но ну, 16. А, подождите, какого 16? -го? Почему я про 16 -го говорю? Стоп, я уже все перепутала. 6 это все будет, о Боже. Лена, меня лечить пора. Током, видимо. 16 я хотела про, как будет каждый господин дня чувствовать себя в следующем году. Это я буду 16 -го говорить конечно я что числа на распродаже и мы вам дадим дни уборки куда ставить елку где зажигать гирлянды вот, вот спасибо лена да то есть друзья сегодня мы с вами встретились завтра мы с вами встречаемся на талисманах 2021 года и будем рассказывать про все что может случиться смотреть свои карты и 6 декабря и как подготовиться двадцать первом году там будет про елку про гирлянды куда зажигать как гирлянды активировать и дам уборку по каждому сектору все Лена, не давай ее раньше времени дам ее как раз кто придет на 6 числа уборку для каждого господина дня в каком секторе в какое время убраться по какому знаку и как чтобы следующий год стал таким для вас чтобы дом превратился в энергетическую крепость для вас вот вас не лечите беречь пора <laughs> спасибо ольга да. вот. значит 6 числа во сколько 6 числа вот написано в 1900 завтра мы встречаемся в 1100 а послезавтра в 1900 а потом еще будет распродажа да это будет отдельная история да, на распродаже а ну вот, в Вот, смысле распродажи два дня она у нас будет а потом будет прогноз вот. все мне надо уходить а, скажите когда про летящие звезды будет вебинар оксаночка у нас про летящие звезды преподаватель заболел а у меня и так такая нагрузка у меня э, по вебинарам что я поняла что если я сейчас летящие звезды начну рассказывать то у меня язык точно будет заплетаться мы летящие звезды друзья все кто привык наши летящие звезды на месяц слушать и узнавать мы все их опубликуем татьяна все даст мы в виде статьи все напишем на будет статья прям в ближайшее время, завтра, наверное, уже будет у нас на сайте. Поэтому приходите, пожалуйста. Наталья, посоветите пожалуйста, в какое число декабря лучше открыть инвестиционный счет? Хотела 21 но он, а, для открытия бизнеса, для проведения сделок. Но в то же время это день без богатства. Не, конечно, вы что? Вы что? День без богатства? не Какой инвестиционный счет? Вы что? Вы что? Вы что? А, значит, э, здесь, конечно, нам бы нужны вообще выбор дат. Это, это, это, это вообще отдельная тема. Здесь нету какого-то определенного дня. То есть там нужно брать и смотреть все дни, которые э, почти как для свадьбы. Понимаете? То есть ты берешь, берешь дни и смотришь. Ну, давайте, чтобы вас сейчас как-то на ваш вопрос ответить, возьмите, чтобы дни были благоприятны вот, по тем, то, что я сегодня вам выдавала. Они будут опубликованы у нас на сайте. То есть берите из зеленого да, списка. Дальше, посмотрите в эти дни, есть ли э, какой-то день, где в, земляной, в земной ветви стоит, э, стоят ваши легкие деньги то есть у нас есть стабильное богатство и склонность к богатству. найдите день где стоит склонность к богатству в дне земная вид дня склонность к богатству ваша в этот день открывайте инвестиционный счет ага а уже опубликовали летящие звезды на сайте вуаля все кто кому не хватило вебинара переходите на наш сайт летящие звезды там Земле и не брать квартиру в этом месяце? О, вопрос хороший. Вопрос хороший. С одной стороны приходит, ну не грабитель, да, а приходит человек, который пытается деньги. Ну, с другой стороны, это же не грабитель. С другой стороны, не грабитель. Вот янской земле я бы сказала точно, что нам идти не надо, да? Вот, я бы сейчас металлом, может быть, не посоветовала бы, да, потому что здесь... Здесь такое. Ну, смотрите, если квартира проверена, перепроверена, то, в принципе, ну не, ну не грабитель же. Не грабитель же. Нет, мне кажется, квартиру можно. Потому что у нас все-таки недвижимость, для для вас недвижимость будет огонь. Огонь, а огонь там спрятанный. Ну да, такой месяц загадочный. Если успеваете за эти два, два дня, то подпишите все договоры. Этим месяцем, ну или следующим, ну, в принципе, как бы вот катастрофы я не вижу, да, катастрофы я не вижу. У нас, -у, -у. у нас, у нас, у нас, у нас. Сейчас подождите, сейчас я кое для себя посмотрю. Земля, земля на крысе. Фаза Ц ничего да ну, ну нет вот я не могу сказать что здесь наверное, больше а, стоп грабители говорю конечно грабители приходят да да да все, все друзья все когда я начинаю путать путаться в показаниях надо уходить приходит же ямская земля господи я что-то уже крысу уже крысу думаю что она и но она в принципе внутри же нее вода и не я уже пошла а, да да не надо я бы с квартирой побоялась сейчас точно для вас приходит грабитель который сидит на деньгах ваша недвижимость в ловушке у этого грабителя сто процентов не надо все теперь тут четко сформировался ответ и недвижимость то есть для для вас для исткой почвы недвижимость огонь и огонь сидит у этих грабителей в, в замке нет нет либо успеваете до вот до этого месяца, либо лучше перенесите как-нибудь что-нибудь, там какими-нибудь авансами оттяните. Но это да, это очень что-то стрёмная история. Все хорошо, что спросили. Видимо, уже так это мозг перегруженный, да, плохо работает. У меня сектор крысы, входная дверь. Можно на дверь повесить талисман. А какой вы хотите? Быка? Быка или что вы хотите повесить нам в крысу? Ну, быка можно, да. какой сектор активизировать вы спрашиваете сейчас про денежную звезду юго-запад 2-3 mm -hmm. почему металлом не посоветовали бы а, нет я я просто немножко подустала я что-то подумала про землю у металла земля будет недвижимость но опять же надо смотреть мужчина и женщина какой какой металл какая земля вот для тех для кого и янская земля недвижимость ну, она в зародыше вообще стоит. Я посмотрела, нет, если бы она исчезала, то я бы не сказала бы, что металлом нельзя покупать жилье. А она не исчезает, она стоит на замковый стоп. Он такой. Он. А вот то, что в замок попадает недвижимость земли, вот земли точно нельзя металлом. Нет, можно. Ну просто у меня не было готового ответа, мне нужно было состыковать файлы в голове, вот и все с хорошего скорейшего выздоровления она на ура провела курс по активациям даже с больным горлом благодарю спасибо спасибо вам ага. добра мира да обязательно передадим а можно присылать ссылку на распродажу пораньше до 6 декабря а, лена пишет что не успеем Вот готовим как раз ну да у нас у нас видите у нас перед новым годом нам нужно все успеть потому что перед новым годом мы понимаем что после там к двадцатому числу уже бесполезно вас собирать уже новогодние вся эта корпоративы мишура подарки и все Ну и после нового года тоже пока вы все в себя придете поэтому сейчас нужно все мастер-классы провести у нас такая очень напряженная прям программа для нас самих да крепкого здоровья и вам и вам хорошего здоровья недвижимость продажи это какой курс? У нас на, на продаже недвижимости у меня специально нету ничего. То есть, э, хотя у нас Светлана Мостовская, Лен, у нас же Мостовская хотела да, сделать курс по недвижимости какой-то, кстати, был. Я так не знаю, она у нас сделала или не сделала. Было, да? прекрасный Наташа Пугачева. Что уже. Ну, я просто только курсов нет, будет, но я тоже думаю, у нас вроде не было еще его. У нас будет курс по недвижимости. Да, у нас есть. Хотим сделать отдельно. Сейчас пока про недвижимость у нас только вот в общей массе нужно учиться на бадзи, где мы рассказываем про все, потому что ресурс делится либо на тело, вот про то, что мы рассказывали, да, тело ушло и мама умерла, либо на на недвижимость. И тогда если у нас кто-то эту недвижимость забирает, из карты недвижимость уходит, вот лошадь, например, недвижимость, пришел, стукнули крыса, выкинула лошадь и можно остаться без недвижимости то есть слушайте иньскому все-таки не берите квартиру прям совсем плохо да еще и лошадь выкидывают, да? скажите пожалуйста пару слов про тело тела здоровья а там нужно там нужно все объяснять здесь нельзя пару слов тут нужно объяснять все как ресурс работают какие фазы ци. приходите к нам на занятия приходите вот вот курс для начинающих лена сбрасывала там все это тоже будет объясняться конечно мы все уже там такие навороты и фишки узнаем уже в более таких крутых курсах но в принципе даже на начальном курсе мы это все объясняем все друзья я ухожу спасибо вам за такой теплый прием я прям прямо это крылья расправила завтра еще три часа продержусь думаю завтра у нас будет очень интересный вебинар про приходите завтра в этой же комнате будем про следующий год про ваши карты готовьте свой миллион вопросов из которых я успею ответить всего на 250 Ой, какое большое красивое сердце спасибо вот. а ой, лена кричит меня прогноз же лена я забыла друзья друзья друзья смотрите вдруг кто-то хочет кто-то еще не заказал самое то важное у нас прогноз на следующий год а то все все спрашивают что там будет да как у нас же есть прогноз который уже все заказали который у нас про любовь про деньги про удачу про здоровье про сталкивание э -э богатство он у нас на 400 страниц мы его до сих пор пишем в декабре уже будет готов уже будем выдавать вот он по фэн по бадзи по цене лена сбрасывает он руководство прям сбрасывает переходите пожалуйста по ссылке и заказывайте девочки там в районе 400 там 500 страниц такие вот очень красиво оформленные то есть мы этот прогноз вам а, вот все кто что хочет а что будет в этом месяце а что в этом а что будет с ребенком а что будет с мамой друзья даже даже те кто ну помимо того что можно самому пользоваться этим прогнозом даже те кто консультирует, я все время говорю, берите прогноз потому что вы этого и сами не высчитаете. Мы сидим несколько человек, преподаватели, методисты нашей школы. Мы просто эти 500 страниц делаем несколько месяцев. Мы высчитываем все. То есть вот все. Вы можете буквально открыть, я не знаю, по этому прогнозу провести консультацию буквально. Мы описываем каждый, каждый элемент. Мы описываем каждого поле по господину дня. Мы описываем по году рождения. Мы описываем здоровье каждого элемента. Мы описываем... Мы даем все активации, какие возможны, которые вот мы продаются отдельно. Все это дается. А, ну вот содержание, собственно, бадзы, да. А, то есть у нас все... все... Ой, Лен, крысы. Это, а, это, да, это содержание, это еще на тот год прогноз руководства 21, здесь крысы петух а, Это, смотрите, это еще до 21 -го не готов. Это 2020 -го года, да, мы скриншоты. То есть видите, и финансы, романтика, наказание, разрушение, столкновения всякие дубликаты, символические звезды, прогноз по каждому. Э -э вот, то есть у нас причем это все оформлено с красивыми картинками. Это все оформлено с красивыми таблицами, друзья. У нас он уже почти готов. Переходите по ссылке, заказывайте и придет и все вы будете знать про всех на следующий год. Здоровье. Посмотрите, сколько разбирается uh, у нас страницы группы риска. И это тоже, конечно, все было за двадцатый год, двадцать первый мы еще готовим. У нас еще готовится. То есть вы переходите, платите сейчас и получите в декабре. такая фишка, потому что у нас динамическая цена, цена все время поднимается поднимается. Самый дешевый, кто его покупал летом, люди. Ну, процентов купили, конечно, летом. А, а сейчас мы его уже там, цена чуть повысилась, но она будет в декабре еще выше. Так что, ну, в декабре, в смысле, к, к моменту выдачи его она еще будет выше в январе, потому что все будут в январе его докупать. Так что, друзья, переходите по ссылке, заказывайте. А, активации по фэн-шуй по цене разметка квартиры, правила. Все описывается, все показывается все с подробными инструктор инструкциями раздел даже будет выбор дат хорошие плохие на каждый месяц то есть все все уже сейчас сидим все рассчитываем вот такие вот такие красивые страницы как вы видите у нас присутствуют. видите все это показано все это на примерах все это со стрелочками все это это у нас копирайтер сидит еще там все это тоже поправляет чтобы все было видно понятно куда смотреть то есть люди, которые у нас покупали, они пользуются весь год нашими таблицами. Ну и, конечно, львиная доля, вот видите, по фэн-шун то есть там с 315 аж по 352-ю страницу, переезды, про которые вы меня спрашивали, благородные, летящие звезды, на каждый месяц все там расписано, вот все, что вы, конечно, вы потом приходите со мной пообщаться, но у вас уже будет, мы его называем Талмут, в этом Талмуте уже будет все у вас вперед на год вот. то есть очень красивый с этими со всеми прогнозами по каждой летящей звезде, звезде. Ну, да. Про летящие звезды и в общем друзья вам я думаю что ну такой гигантский труд я не знаю там конечно я знаю что школы делают но многие школы делают это либо в каком-то урезанном варианте вот и а у нас тут прям вы знаете вот даже кто покупал у нас всегда ну говорят что ну, действительно огромный титанический труд даже если вы это все можете сами прочитать вот, вы будете целый год это все считать здесь уже все есть плюс будет бонусный урок то есть вы получите его почитаете посмотрите придете на бонусный урок и с нашими преподавателями обсудите все вопросы если вам вдруг что-то непонятно Друзья, сейчас его можно заказать за 5,900. За 5,900. Так что смотрите. Ледя пишет, ура, волшебная книга готовится для меня. Да, да, да, волшебная точность, абсолютно волшебная. Такую цену мы держим только потому, что она, у нас она массово расходится, уходит, и мы можем... Такой огромный титанический труд продать, ну, в общем-то, достаточно недорого, поэтому, друзья, кто его не заказывал, переходите по ссылке, который сбрасывает Лена Пирогова, заказывайте, потому что он будет еще дороже и и дальше цена будет подниматься, но его все равно хорошо покупают, все равно берут и чем ближе, чем ближе год, в котором надо будет все это листать, тем но мы к декабрю хотим его успеть сделать вообще он только вам в феврале понадобится на самом деле потому что там все с февраля то есть там с года быка вот поэтому конечно мы не опоздаем даже если в январе выдадим но просто мы хотим пораньше выдать чтобы вы почитали а в январе мы встретились с вами и обсудили это. вот все руководство прогноз на 2021 год можете заказать по ссылке лены Пироковой. друзья я ухожу все до завтра завтра в 1100 тут встречаемся до свидания